Из солнечной Одессы. я так думаю там чуть-чуть теплее чем в киеве сегодня у нас проходит битлук сноу дрифт это соревнования по зимнему дрифту смотря на погоду на отсутствие снега мы все таки подготовили трек и сегодня будем гоняться Это не только автомобиль, который очень недорого стоит, и у него очень хорошее соотношение мощности веса и развесовки Ну, как бы это смешно не звучало, но для зимнего дрифта это идеальный автомобиль. И если я уперся в прямом смысле слова, уперся в своего соперника или он в меня, мы вот просто так и едем, ничего страшного. Но я видела, как ты на парковке там просто врезался в соседнюю машину и поехал дальше. Я просто парковался внимание. на звук, да. Ага, парктроник такой. Парктроник <звы> самом деле. Короче, это безумно веселая игрушка И чем эта машина отличается от обычной Жигули? От обычного Жигули, который вы привыкли видеть где-нибудь на улице с холодильником или картошкой в багажнике, в этом автомобиле остался только кузов и частично проводка. У нее выворот гораздо больше, чем у стандартного автомобиля, больше возможностей настроек подвески, переделан двигатель, перебрано усиленно КПП, блокировка, задняя ходовая другая. Ну и самое дорогое и то, что влияет действительно на езду этого автомобиля, это резина. Изначально этот автомобиль я купил у парня лет 19, и, наверное, из всей гоночной тусовки я единственный, кто автомобиль не занижал, а ну, немножко подвысил, подвеска совсем не работала, пружины были срезаны в хлам. Я обратила внимание на внешний вид твоего автомобиля, и у меня есть некоторые вопросы. Я, конечно, могу долго стоять, распинаться, что... Я тут крутой задаватель, жига стиля и все остальное, но на самом деле я тебе скажу, как было, после каждого удара на какой-либо тренировке или каком-нибудь соревновательном моменте, нам приходится автомобиль восстанавливать, ну, хотя бы примерно в первозданный вид, и каждый раз так получается, что там цепляем какой-нибудь фендер. Почему у тебя висят наручники и почему Red Bull пристегнут к твоей машине? Просто дома валялись наручники, я приехал на прошлый этап с ними, кто-то из ребят просто их сюда зацепило, но когда я увидел, что большинство фотографов уже мимо автомобиля не проходят, все фотографируют этот финт, я думаю, ну пусть останется. Когда едешь, я не знаю, спидометр не работает, но, наверное, километров 80 в час, Это банка Red а заскакивает на капот и работает как индикатор, может, как ограничитель, да. Расскажи про свои фары и вот эти вот... Так тюнинг такой появился у тебя. Расскажи об этом. Валялись э, в гараже там на складе эти светозащитные шторки. На самом деле их ставили на автомобили отечественного производства э, военного. Для того, чтобы когда идет колонна с техникой, где-нибудь в зоне боевых действий с вертолета, не было видно свет фар. Пару раз эта штука спасала фару от э, деформации. Давай обойдем машину с этой стороны Давай. и обратим внимание... На вот такую деталь, как выхлоп Почему у тебя сердечко здесь висит? А, знаешь, когда у тебя друзья, они же механики, сварщики, они же мотоциклисты Без прикола точно не обойдется Они ее просто прикрутили мне на выхлоп А потом, зная, что я ее могу самостоятельно снять, они ее приварили Поэтому на всем этом брутальном, опасном автомобиле, я думаю, самая милая деталь Помоги мне, пожалуйста, открыть капот Я хочу туда заглянуть и посмотреть, что тут Несмотря на то, что это Жигули, здесь очень чисто и все аккуратно. Как вы добились этого результата? Тут есть еще над чем работать, и в сжатые сроки подготовки автомобиля к этапу постарались добиться максимального не только внешнего вида под капотом, но и так, чтобы все более-менее аккуратно лежало, но поскольку это Жигули, всегда нужно кинуть куда-то плюсовой провод или горит какой-то предохранитель. Некоторые системы здесь работают по принципу «мы живем своей жизнью», иногда может свет включиться, потухнуть. Я вижу здесь достаточно много таких фирменных деталей. Знаешь, люди, которые более-менее разбираются в тех в частности, в отечественной, когда видят, что у меня под капотом, немного удивляются, потому что обычно там видят либо грязный стандартный двигатель, который работает немного неполноценно, либо в заряженных машинах уже что-то свапят, то есть какой-нибудь М40 или что-нибудь 1.6, 1.8 от других автомобилей. Я же пошел по принципу на классическом автомобиле, оставил классический восьмиклапанный двигатель, поскольку он очень-очень отзывчивый на педаль газа на низких оборотах. Для наших покатушек я считаю, что у меня один из лучших моторов. Давай посмотрим, что сзади этого автомобиля. Я вижу много повреждений. В «Жигулях» особенно популярная тема такого предмета, как ремкомплект. В частности для этого автомобиля ремкомплектом является моток скотча, пачка стяжек, ну и самое главное молоток и баллон э, черной матовой краски. Также очень стильно выглядит вот эта задняя шторка. Эта шторка не только такая себе частичка стиля или скажем э, дань жигулевскому тюнингу, но и это полезная деталь, которая помогает в тот момент, когда ты стоишь э, на питлейне, перед стартом, сзади кто-то из участников может не выключить после заезда люстру. А эта шторка немного помогает с этим справиться. Я вижу, у тебя тоже люстра. Битлук сноудрифт проводится именно вечером, а точнее ночью. Необходим дополнительный свет. Давай заглянем внутрь. О, у меня получилось открыть дверь. Да. Здесь такие черные трубы. Были сложности установить их сюда? С учетом того, что я доверился профессионалу, он сделал это за несколько дней. И я очень доволен результатом, потому что ощутимо повысилась жесткость кузова. Когда ты привыкаешь к автомобилю, особенно спортивному, ты чувствуешь, в принципе, все нюансы. Работы любого узла, агрегата, даже когда кузов немножко где-то скручивает, это можно почувствовать. У тебя, я так понимаю, нет гидроусилителя? Рулевое управление здесь было доработано минимально. В «Жигуле» есть слабое место – это крепление рулевой колонки, которая абсолютно не держит и чаще всего лопается лонжерон. Именно в том месте мы усилили. Поставили переходник на руль, поставили руль на Немножко сделали такой кастомный гидроручник. И э, переделали немного кулису КПП, чтобы было удобнее переключаться. Электрооборудование автомобиля, если это можно так назвать, тоже немного изменили. Теперь у меня э, свет, люстра, дворники и зажигание. Это отдельная часть проводки, которая включается через тумблеры, точно так же, как кнопка старта. Датчики у тебя на торпеде такие спортивные, расскажи, что они значат. Дело в том, что автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-2111, а эта машина, видимо, была собрана из двух, в них с завода был только спидометр. Чтобы знать примерно на каких оборотах я еду, я установил дополнительный тахометр DeFi с линком. Расскажи, как ты изначально начинал учиться дрифту? Прям вот так научиться достаточно сложно. Всегда подходишь, спрашиваешь у более опытных пилотов, каких-то советов. Я даже часто даю свой автомобиль кому-то из чемпионов, чтобы проехали и сказали, может мне что-то изменить. Но, в общем, суть в том, что я думаю, тебя лучше самой просто попробовать. Ты любишь Жигули? Я хочу это понять. Чтобы это все понять, нужно попробовать самой. Я вот впервые э, за рулем такой машины, расскажи вообще как ей управлять, просто помоги мне с этим справиться сейчас. Ну, управлять этим автомобилем э, немного сложнее, чем твоей машиной, к примеру. Во-первых, здесь нет гидроусилителя, тебе придется нормально поработать руками. Э, Во-вторых, обязательно нужно пристегиваться, чтобы в какой-нибудь критический момент ничего не случилось в третьих здесь раздельная тормозная система то есть нагон то есть, ты нажала на тормоз значит тормозит только передний контур mm -hmm. задний контур исключительно ручничком да тянешь на себя все остальное в принципе как в обычном автомобиле первое на себя и вперед зажигание включается вот этим тумблем. вверх и вот эту красную кнопку Стараемся справиться с ремнем. Да. Начинай с левой стороны. Левой это здесь? Да, да. да. вот сюда. Главное да. не пристегни волосы к ремням. сюда? Да, конечно. Застегивайся сама. Когда ты начинаешь ехать очень активно, особенно когда едешь кому-то в дверь или кто-то к тебя приезжает, то туго затянутые ремни, они на самом деле создают тебе такое даже удобство, комфорт. Поехать на раз. Интимный вопрос. Ты любишь Жигули?